День ночь, не знаю, что у вас там темы сегодняшнего расклада: Кто вы для загаданного человека и чувства к вам? А первый, второй, третий, четвертый вариант выбирайте любое время в комментариях я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, становитесь, пожалуйста, спонсорами, потому что спонсором умеет такой вес прям сказать: Марин, я хочу тему и все, топнуть ножкой. И Марина, вот э, слушаюсь себе повину и скажет, да, такую возможность. Нет, не продажная, просто да. Просто вот так вот, жизнь такая. Поэтому, дорогие мои, будем рассматривать, кто вы для загадного человека. И, конечно же, у этого человека чувство к вам. Поэтому. Давайте, я думаю, в принципе, все все загадали. МЖ, конечно же, будет. Давайте сигнификатор МЖ выставим вот такой. То есть, бело-черно, все дела. Поэтому, давайте. Если что, ставьте на паузу. Не поставил, не успел, 10 секунд отмотал. Так, давайте сначала, конечно же, для женщин, потому что для мужчин я думаю, в принципе, дамы вперед в таком контексте. Вот, ладненько. Здравствуйте, кто у нас загадал на мужчину? Кто вы для загаданного молодого человека и его чувства к вам? Кто вы для него? Кто вы для него? чувства к вам кто вы для него пустая карта вот дорогие мои, вот это называется такая пустая карта либо информация для вас кто вы для него либо вообще да, как бы никто либо информация скрыта давайте уж так то есть здесь в принципе можно так сказать, кто вы для него, возможно, вы некий такой интересный человечек, за, за кем хочется бежать, прыгать и скакать, если судить именно по картинке, изображенной на изображении пустой карты, изображенное изображение. Класс. Поэтому, вот, короче, как-то так сказать мне больше просто тут нечего. Потому что здесь собачка, здесь девочка. Здесь девочка с девочкой такая интересная. Поэтому мы тут загадали на мужчину. Здесь, как есть все-таки являться, что, возможно, кто-то просто за кем тут бегает, тоже могу сказать. Но именно отношение, кто вы для него, возможно, тем, за кого хочется бегать. Да, либо вы бегаете за ним. Это тоже, в принципе, возможно. Какие-то догонялки прыг -скок. Но какие чувства к вам, у молодого человека? Восьм, восьмерка мечей, корон мечей и пятерка чаш. Не слишком позитивные, какой-то немножечко холод, отстраненность, какое-то а, разочарование здесь присутствует у человека к вам. возможно, у, э, человек понимает, что он не единственный у вас, и у вас есть либо поклонники, либо кто-то еще, а, возможно, просто к вам не подступиться. Поэтому вот здесь немножко чувство какого-то отстранения, возможно, также здесь какое-то непонимание, чувство огорчения, закрытость по отношению к вам. Возможно, кто-то другой здесь может присутствовать в жизни, кстати, женщины, либо самого даже молодого человека, но это если отношения сугубо однополые Давайте так. но ну, этот, а чё бы и нет? А, а все в жизни-то бывает? А вот чё ты не знаешь? А такое возможно вообще, да. Поэтому, дорогие мои... Но ну, здесь чувство больше огорчения, чувство может быть вы как-то не то что обидели человека, а возможно как-то сильно приструнили какой-то такой момент, потому что чувство тут какой-то безысходности по отношению к вам, либо полностью блуждания, плутания вообще. Да, здесь каждый не знает, как вам как-то поступиться и тому подобное. Здесь вот какое-то, не знаю, нарушение каких-то мостов. Не вижу здесь какого-то особого там доверия, любви, но просто немножечко такой период, который, в принципе, возможно, вы человека разочаровали, либо вы сами явля... являетесь разочарованием, что очень сильно больно, сейчас я сказала, но а по-другому как. Поэтому ну, вот здесь больше все-таки, возможно, здесь человек все-таки о вас как-то думает, да, это как все-таки вариант, возможно, но здесь все-таки какие-то чувства больше немножко подубитые, холодненькие, прохладненькие, отстраненные, нежели какая-то заинтересованность. То есть даже если люди здесь заинтригованы, заинтересованы и какие-то действия к вам делают, то тогда здесь больше чувства. А у нас тогда проигрывается больше какого-то страха, больше какого-то... Не, у кого в семье тут все спокойно, можете даже не париться. Возможно, человек знает, что у вас кто-то есть. Вот здесь может очень сильно такое проигрываться. Возможно, человек ревнивый. Также здесь может прослеживаться некая ревность некоторый страх, кто для вас этот человек, да, здесь может проигрываться, если вы с человеком имеете хоть какие-то контакты, человек даже может спрашивать, кто я для тебя, все дела. А, поэтому вот здесь, ну, немножечко такие подубитые, разочарования, горе, горюшка, горюшка, не особо приятные просто чувства. Возможно, за событий, которые произошли между вами, возможно, человек в себе не уверен и не уверен, кто он для вас. Или если, вы, если вы с этим человеком не контактите, ну, вот это вот больше все-таки горюшка и закрытость, нежели чего-то еще. Здесь есть интерес, но у тех людей, кто именно контачит, и кто именно встречается, кто именно какие-то отношения ведет. Если у кого нормально все, кто тут в нормальных отношениях и, возможно, даже живет вместе, здесь просто какой то может проигрываться разочарование немножечко, какой-то некий конфликт и какое-то охлаждение немножечко. Здесь может, в принципе, так оно и быть Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то а, Так А если в семье? Если в семье, то все нормально, но просто здесь какая-то все равно закрытая Здесь есть какой-то некий холодок и разочарование ну, В принципе, ну да Но особо как бы беспокоиться Я бы здесь не сказала, что людям, если у кого в семье то есть за того любимого человека, кто рядом, я не вижу, чтобы стоило беспокоиться, потому что здесь у вас там выпала четверка жезлов, десятка чаш, король чаш. Здесь могут быть просто какие-то события, какой-то головняк, который может вас касаться, либо все-таки какое-то расстройство. Может человек все-таки как-то думает, что у вас кто-то есть, либо еще что-то. Потому что здесь два, два у вас тут короля выпало, поэтому могу такой момент еще и сказать. То есть какая-то вот такая не особо уверенность и больше какой-то вот такой, такой пессимистичный взгляд. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Вот так. А если человек из семьи на вас смотрит? Ну... Тоже здесь все равно по итогу некое охлаждение, некое какое-то, может конфликт произошел, может какая-то размолвка. Больше похоже на а, пятерки обычно следствие каких-то разрушений, следствие каких то конфликтов. Вот взял в голову либо человек так сам по себе любит очень думать, надумать и обидеться, уже ты невиновно. Такое тоже может быть. Но обычно восьмерка Королева чаш, у мечей и пятерка по итогу э, собой прогнозируют как некий э, как все-таки как некий кризис у вас в отношениях, либо какое-то какое отношение, которое ну, как-то больно человеку. Соответственно, больно на простом месте. На пустом месте ничего не бывает. Поэтому я и сказала, возможно, какие-то диалоги. Если у вас все хорошо, я не думаю, что здесь нужно стоит париться. И вообще это, возможно, даже не ваша позиция, а просто здесь. здесь выпало как все хорошо для некоторых. То есть особо переживать не стоит, но человек заморачивается просто очень много. Возможно, человек очень чего-то требует, либо чего-то хочет от вас. Кстати, это тоже может здесь проигрываться. Поэтому а, не за что. Давайте дальше. Вот так и спонсоры могут задавать вопрос. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на на, на, на, на женщину? Кто вы для загадной женщины и ее чувства к вам? Кто вы для нее? Кто вы для нее? Кто вы для нее и чувства? чувства к вам, ой, этой женщина кто вы для нее? ага -а, звезда моя, моё. <св which> моя прелесть вот <св> как голым <св> властелин <св> <св> колеса, знаете, да? Четверк пентаклей, звезда, Верховная Жрица, моя прелесть. Но еще какой-то жадность тут еще не хватает. Это шестерки, шестерки пентаклей, двойка мечей. И вот, вот здесь полностью моя прелесть. Можно сказать, обычно по такому сочетанию. Плюс еще закрытости, тогда точно моя прелесть. Поэтому вот здесь, давайте так, мужчина, дабы не ввергать ваши какие-то заблуждения, но вы какой-то ее... Какой-то ее чувство к вам здесь присутствует, но также чувство здесь пятерка мечей пятерка мечей да. А, здесь вот здесь жадность, здесь немножечко жадности, здесь хочется вас и всего сразу и тому подобное. Вот здесь в чем заключается пятерка мечей? Может быть чувство какого-то огорчения, здесь оно и не видно, не прослеживается. Хочется, хочется, колется, мама не велит. Вот здесь вот чистейшая такой момент. А я не знаю, если вы загадывали на женщину, которая не подает признаков жизни в вашу сторону, не могу сказать, что вы на правильном пути и на правильной позиции. Все-таки здесь все мое, моя, моя прелесть. Поэтому кто вы для нее? Вы ее человечек, вы ее пентакль, вы ее самость. Вы, ее, возможно, мечта. Вы ее хотение, Такое будоражищая, Прям хочется, хочется. Сожру пальчики. Кусачка ваша такая. Это то же самое, как кусачка в фиксиках. Тоже все мое. Везде все мое. Вот как, как собачка и вот по квартире. Все, все мои. Не как кошка. Все мое и все в достатке. Нет, все мои. Я за всех хватаюсь. И вот здесь мужчина, соответственно, чувствую здесь больше... Я хочу от него что-то, я хочу от него тепла, я хочу его покусать, я хочу его схватить. Здесь больше чувства, конечно же, эм, также эм, человек взвешенно к вам подходит, э, но здесь все равно мое хочу, дай мне сюда, пожалуйста, быстро, прямо сейчас. Я не вижу особого здесь огорчения и какого-то, здесь больше как пятерка мечей отыгрывается, как три меча мои, а никому не отдам. Ну это я просто в чем чё, заключается паш и рыцарь чаш. Возможно, женщине просто не хватает любви, ласки, тепла и всего-всего вкусного, либо она хочет вас сожрать, либо она хочет вас куда-нибудь завести всякие во всякие бред, бред, бред, бред, нет, нет, во всякие дебри и показать вам некие звезды. Поэтому другим вот здесь такая хапущая позиция мою. Вот только посмей посмотреть, глаза выхлоплю. Здесь может такое в принципе быть, присутствовать. В принципе, здесь есть страсть к вам, здесь есть желание, но здесь вот именно чувство мое и все. Чувство как огорчение я все равно бы не сказала, больше как а, некий... Как сказать-то? Чувство собственничества. Больше здесь играет, поэтому здесь такие цепкие да, мадамы. Поэтому если не подается признаков жизни в вашу сторону я вот немножко не уверена, но такое в принципе возможно. Поэтому дорогие мои вот даже сказать нечего чув чувствую более такие наплывающие сообразие. здесь женщина более кстати разумно к вам подходит, в принципе готова за вас возможно что-то делать либо вместе с вами но теплые приятные есть какое-то чувство чув чув чув чувство. Ну, здесь присутствует страсть в отношениях здесь я бы сказала возможно сам по себе человек от а, женщины страстно либо показывает к вам страстные чувства не может здесь как-то быть как-то сугубо такая вся вся такая здесь показаны чувства возможно вы уже женатые, но вы об этом еще не знаете Поэтому вот здесь, короче, какой то такая моя прелесть, мой какой-то идеал. Возможно, какой, как, идеал немножко не то, мою, Просто мою, Просто нравится, просто приятно, просто классно. Хочется, у вас есть некий смысл и смысл в ваших отношениях. Здесь есть страсть, здесь есть такая... Возможно, такая женщина чувствует за вас некую ответственность. В принципе, такой тоже может здесь, кстати, проигрывать. Либо за вашу семью, если здесь семья, либо за ваши отношения, либо ваши отношения здесь присутствует, если есть у кого. Здесь есть страсть, здесь есть чувства, здесь есть... Понимание того, что я хочу, и все дела. Ну, короче, здесь классная позиция, именно тут для мужчин, наверное. Поэтому, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто сгадал темную свечку на тёмную. Да человека кто вы для него и его чувства к вам? Кто вы для него и чувства к вам? Кто для него? Десятка мечей и как это? Восьмерка мечей. Афигеть. Пятерка жезлов. Так, кто вы для него? Хм, давайте вот здесь бы я бы сказала несколько позиций в одной. А, все равно почувствуем, здесь у нас тройка чаш, семерка чаш и туз чаш. Чувство, чувство есть, чувство за грань, за беспредель. И, возможно, вы его, не знаю, первая любовь, либо та, которая когда-то раньше была. Возможно, которая есть и сейчас, но причем очень справедливая, по шагке дающая. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Да, здесь чувство присутствует в человеческом сознании по отношению к вам. Возможно, вы нравитесь так, скажем, очень даже сильно человеку, либо физически, либо внешне, либо за ваши некие поступки и жандармы. Поэтому, дорогие мои, вот такие непонятные, нелепые слова я его потребляю. да, посмотрите. Так, десятка мечей, восьмерка меч, Кто вы для него? Пятерка жезлов. И э, э, э, э, э, э, э, суд. Ну вы не простая для этого человека штучка. Давайте так, вы не простая. Либо вы были в отрезке времени, отведенном там для ваших отношений, и они закончились, соответственно, что-то при этом оставив после себя. Здесь может такое проигрываться, что здесь могут люди быть вместе там развести, могут быть как-то, какой-то определенный отрезок быть вместе и как-то все тяжело. То есть, возможно, вы как некий период отрезок, который было очень сильно тяжело, и кто-то здесь, возможно, все-таки развелся, у кого даже остались дети, здесь тоже может проигрываться, но кто вы для него по итогу? Возможно, та, которая заставила двигаться, либо та, которая спровоцировала в его жизни какие-то действия, какие-то последствия, которые, в принципе, он не особо хотел. То есть, возможно, здесь и такой момент. Чувства-то есть? Ну, как-то как именно тяжело в трактовке, именно кто вы для него... Ни что-то новое нет, не заканчивания чего-то. Но здесь все-таки я могу сказать, что вы были, возможно, пинком под попку для этого человека для каких-то радикальных действий в жизни. Вот, вот, вот здесь вот, вот этот момент, могу сказать, не более второго варианта. А, то есть вот здесь пинок под попку. Пинок под попку прям очень сильный, возможно очень сильный и в том плане, что человек не хотел меняться, а человеку пришлось. То есть вот здесь бы я больше бы так сказал, чувство есть здесь, соответственно, да. Возможно, этот человек много сделал с помощью вас и вы как-то заставили его сделать какие-то вещи. Кому разуму, возможно, привели, либо сделали очень сильно тяжелую его жизнь. Здесь тоже может проигрываться как самый негативный ключ, что вы были очень сильно сложным периодом в его жизни. Либо с вами прожил этот человек сложный период своей жизни, который, в принципе, может и как-то еще и поменялся плюс к тому. Либо э, сложный период жизни, но при этом что-то осталось от этого периода, что человеку крайне важно То есть вот здесь я бы сказала Вот в каких бы ни были бы вы отношения Здесь вы как некий Как некий период Который заставил человека измениться Меняться и что-то хотеть в жизни все, по-другому пока сказать не могу. То есть вот здесь вот какая-то такая большая информация, какая-то общая, наверное. А, чем нежели там, вы его последняя, вы его первая. Но здесь я не буду разглагольствовать, я не буду здесь давать каких-то фантазий. Здесь вот как-то четко, именно вот знаешь, как нож по сердцу. И вот здесь вот тоже такая же позиция больше. Та, которая заставила двигаться, либо та, которая заставила хоть что-то иметь в своей жизни двигатель наш прогресса поэтому дорогие мои чувства к вам есть ничего даже вообще сказать не могу чувство эфемерное любовь все дела страсть тут присутствует в жизни человека возможно вы просто физически очень сильно привлекаете как-то маните человека тоже может такое в принципе здесь проигрываться то есть чувство здесь присутствует либо остались да <со sche> поэтому дорогие мои здесь вот короче как-то так чувство здесь есть Угу. А, присутствует любовные, да, страсть тоже присутствует. Ну, что такое здесь прям очень сильное, да. Но очень сильно, кто вы для него, это прям такая, такая, немножко какая жесткая позиция. То есть, вот прям вот так вот, Знаешь, никак иначе. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас на женщину? Кто вы для нее и ее чувства к вам? Кто вы для этой женщины? Чувство к вам птичка, птички-сойки. Ну что, а кто вы для нее? Девятка мечей. Чувство четверка мечей. Отлично вообще. Чувство к вам уважение здесь присутствует. Уважение. Возможно, заработали. Здесь чувство очень сильно, да, здесь присутствует не чувство, а уважение, принятие, возможно, вашей точки зрения по итогу. То есть вот здесь я бы сказала какое-то такое, возможно, чувство именно какого-то идола может, в принципе, проигрываться. То есть вы не просто так в жизни а, дамы-мадамы да, а, присутствуете, либо присутствовали когда-то. А, неважно, то есть вот здесь я бы сказала немножко неважно. Здесь есть уважение, здесь есть немножечко покорности, здесь также есть вот как вот маленький, Возможно, а вот здесь отношения могут строиться как наставник, на, на, наставника и учи, учителей ученицы все дела. Здесь, возможно, какие-то такие отношения но здесь присутствует чувство именно уважения к вам и все-таки принятия какой-то вашей действительности либо вашей точки зрения, если вы такой умный старше Возможно, вы как были неким уроком в ее жизни, и все. Если тут отношения сгорели и ничего не осталось, то вы, в принципе, тот человек, который чему-то ее научил. Немного бы не сказала здесь про чувства чувство как вам по итогу все равно здесь присутствует кто бы, кто бы тут не сгорал, какие бы мосты, кто бы здесь ничего не говорил, здесь все равно здесь они присутствуют в малых дозах, но а, все равно. То есть вы не безразличны здесь человеку ни в коем разе. То есть здесь все равно вы важны даже по истечению каких-либо событий, либо времени. Но вы, возможно, просто предоставили ее в ее жизни, просто сделали ее умнее, прозорливой, либо... Вообще всемогущий тут, за что, в принципе, здесь есть некая своя благодарность от этой дамы-мадамы, как бы она, какая бы изощренная и какая бы она, вот, возможно, для некоторых покажется это идиотизм не была, для некоторых покажется идиотизм сочетание королевы чаш, девятка чаш. И башня. Поэтому, дорогие мои, ну вот, вот как-то по-своему, по по-своему как-то любила, возможно, также ранее, но здесь больше чувства все равно, м -м, уважения присутствуют, какие бы отношения здесь ни были. А чувства как любовные, ну вот это, это, это, это сложно. Это немножко сложно, может быть, здесь пока не... Возможно, здесь какие-то прошли какие-то сжигания мостов, но чувства немножечко тогда остались туда. Да, возможно, кстати, тут двое мужчин здесь присутствуют в жизни, да, мы тоже, да, могу сказать. Поэтому, дорогие мои... Возможно, за вас как-то душа уже успокоилась, поэтому здесь немножечко чувствует больше в зависимости от того, в каких вы отношениях. Здесь присутствует чувство спокойствия, уважения, но при этом здесь есть какой-то некая обида за что-то либо. Да, все равно здесь она присутствует, возможно, не погибает, либо совсем недавно, либо была давно. Но при этом чувства как некие такого Возможно, ваших каких-то заслуг здесь присутствует Возможно, вы что-то такое сделали, что не то, что она влюблена в ваши заслуги А, возможно, в ваши некие поступки, либо слова Но здесь все равно присутствует, я бы сказала, в начале все-таки некое уважение, спокойное состояние чувств по отношению к вам. Но кто вы для него? Вы для нее девятка мечей, семерка жезлов и шестерка чаш. Здесь, возможно, и первая любовь, и бывшие. Здесь также, возможно, те отношения, которые очень сильно потрепали нервы. То есть вы тот человек, который потрепал ее с края до края. То есть, вот здесь вот какой то такое, за кого стоит переживать, либо переживает до сих пор, также могу сказать. То есть здесь как-то все явно, и здесь как-то все дышат до сих пор почему-то, я бы сказала. Но осторожнее, пожалуйста, если вы выбираете мужчину эту позицию, потому что здесь не все особо так легко. Да, при этом и боли, и страдания, и при этом некое счастье, возможно, кого-то в виде, возможно, дети здесь остались, возможно, кого-то вы после себя этой женщине оставили, и здесь некое такая счастье, благодать здесь присутствует. Но вот тот, кто потрепал, очень сильные нервы, но сделали при этом чуточку счастливее. Давайте вот на такой приятной ноте я бы здесь немножечко остановилась. Здесь прикольно. Но, но девятка чаш меня смущает, скорее у чаша. Ну смотрите, если обижаловка, то больно. Если обижаловка и долго. Видать, женщина что-то здесь не отпускает. Если, если с таким сочетанием здесь карт, здесь, возможно, женщина либо прошлое не отпускает, либо вообще плохо обида, вообще, либо припоминает там постоянник. Вот здесь из это может, кстати, прослеживаться. Ну, за дамы. Вы э, та, тот, который потрепал нервы, сделал ее счастливой в свое время, либо до сих пор. Здесь может и как до сих пор проигрываться. То есть у кого-то, да, кто-то после себя все равно потрепал нервы, я, короче, с ним, но в итоге-то у все классно здесь в принципе можно так и играть то есть вот короче как-то так может болевой какой-то синдром шуку тоже можете, в принципе, оставили. Это такое тоже может здесь происходить. Я не удивляюсь. Но здесь есть и про обычная простая позиция. Тот, который потрепал. Потрепал прям вообще. Но сделал. вот Оставил, возможно, дитя и при этом какое-то некое счастье. Да, возможно, здесь детей кто-то особо любит. Но ладно. Это, это другая тема, другой вопрос. Но не наказание. Не наказание. Хотя можно так и сказать вначале. Но Здесь больше все-таки на солнце кроется. Немножко позитивом все это приплюсовывается. Поэтому здесь больше тот, который потрепал трипл ⁇ но сделал ее счастливее. Возможно, в свое время, либо до сих пор. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Я как мастер йота. Давайте дальше. А, все, так, здесь мы с бестюмной закончили. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на светлую, светлую свечечку, а светлую свечечку, кто вы для него и чувствуя к вам, кто вы для этого мужчины и чувство к вам. О, король Жезлов, ну, тот, кто был был была в ее жизни, но здесь возможно. Чувства к вам. Здесь, возможно, некое согласование. Здесь, возможно, чувств особо нету, но здесь есть какой-то... Возможно, кто-то здесь кому-то что-то должен. И это раз. То здесь я прям скажу, сразу чувств нету кто вы для него? Возможно, вы для этого мужчины больше являетесь, возможно, сотрудником. Возможно, кто-то у вас с работой, либо кто связан с работой. Вот здесь больше... Возможно, какие-то рабочие моменты также. То есть не обязательно здесь, что она... Возможно, здесь подопечные, подчиненные, рабочие отношения. Возможно, вы что-то вместе делаете, строите. Немножко я бы сказала какой-то такой момент. Вы тот, кто то, возможно, с вами что-то построилось, с вами что-то приобрелось. Либо просто коллеги по работе, либо просто те, которые вась-вась э, друг с другом и до сих пор. То есть имеется в виду, здесь есть контакты. То есть я бы даже так сказала. Если здесь позиция вообще-то ни о чем, и пустая, и имеется в виду, отношений вообще нету, но вот тот, кто человек, кто, возможно, был по работе, кто, возможно, как-то имел с ним какие-то отношения, но ну, больше какого-то характера, конечно же, каких-то действий, нежели какой-то любви. Здесь любовная тематика особо не прописана. Да, здесь чисто рабочие могут очень сильно отношения, то есть тот, кто, с кем вы имели когда-то дела, либо он с вами имел какие-то дела. Чувства, да, здесь чувства тоже могу сказать, что их больше нету. По десятке мечей. Здесь десятка пентаклей, шестерка пентаклей. Здесь, возможно, чувство каких-то должников, долга. Возможно, этот человек должен чем-то вам либо обязан, либо вы ему должны. Но здесь, возможно, чисто э, больше какие-то, ну знаешь, рабочие какие-то моменты. Но и при этом, возможно, с, вы с этим человеком ограничены какими-то финансовыми отношениями, обязательствами. Вот здесь больше какой-то такой момент, но не могу сказать, что здесь чувство есть. Здесь как-то больше работы, конечно же. Либо тот, с кем вы работали, либо тот, с кем, кто с вами работал. Девчонки, Но ну, здесь больше чувств все таки нету и больше каких-то долгов, больше, возможно, каких-то финансовых вещей. Я не вижу здесь чувств. Вы простите, правда... Нет, здесь больше нету чувства, поэтому не могу сказать. Вот правда, здесь вот здесь как пустая, так вот глухо здесь. Здесь у вас пентакли постоянные. Возможно... Здесь не альфонс, нет, альфонс должен быть при вкус. Здесь все равно ну, где-то рыцарь должен залежаться, быть где-то какой хотя бы в какой-то <сёк> из вещах. Но здесь, понимаешь, здесь чисто чисто финансы, чисто дела и деловые партнерские отношения, и ничего более, пожалуйста я не вижу здесь чувств и докладывать то есть смысл я особо не вижу здесь все друг друга повторяет еще плюс дополнительно я там смотрел если какая-то какая-то есть какие-то действия что подталкивают на какие-то романтические чувства ну возможно это просто не ваша позиция то есть это может так проигрываться но здесь вот чисто вот такие финансово-сугубо какие-то деловые отношения все либо тот, с кем вы какие-то проекты, может, мутили. Больше никак. Чувства нет, я не вижу. М -м да, возможно, человек просто вам доверяет чисто на, фи на финансы, финансы как-то доверяет, либо, в принципе, с вами с чем-то согласен. Может, так проигрывается, но здесь чувства, как любовных в любовной сфере, здесь не присутствует. У вас присутствует, возможно, здесь есть некое такое только -э доверие к вам присутствует, поэтому вот короче как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на женщину? Кто вы для нее? Кто вы для этой женщины и чувство к вам? Кто вы для нее и чувства к вам? Кто вы для нее? Вы, вы тот, кто подарил ей кубочек. Чувство к вам здесь также, также вы тут, тут, тут. Вы тот человек, который ее все-таки в свою очередь и в свое время взбудоражил. Я не могу сказать, что здесь чувства присутствуют, но не могу немножко их отрицать. Здесь, возможно, вы человеку все-таки как-то нравитесь, это возможно. Либо здесь такая же глухая позиция, как и у мужчин. Так, давайте так. Кто вы для, не... Кто вы для нее? Восьмерка, мечей, тройка и десятка час. Чаш. Тот человек, который, на которого, возможно, она надеялась или надеется. Вот здесь больше какой-то такой момент, что какой-то период в жизни человека вы эм, были, и на вас как-то была какая-то надежда. Чувства романтики здесь не вижу. Возможно, здесь просто было... кто вы для нее... Здесь также может отыгрываться, что здесь вы для нее в какой-то, как сказать-то, возможно, вы с ней что-то строили, что-то какую-то, возможно, семью строили, либо тот человек, кто с ней что-то делал, возможно, имел какие-то дела, возможно, семья была, возможно, какие-то, возможно, сейчас семья, но здесь немножко восьмерку мечей, я бы сказала, по итогу что-то было. То есть, именно, как сказать-то. Вы для нее были неким периодом, отрезком времени, который э, что-то строил, что-то делал, возможно, с этой женщиной семья, возможно, вы помогали у этой, э, этой женщине с семьей, либо с решением каких-либо административных задач в решении проблем, э, насчет учебы, насчет работы и тому подобное. Здесь немножечко вот как-то с оттенком помощи и постройки. Я простите, может быть, какие-то семейные узы здесь могут, в принципе, сталкиваться с людьми. Возможно, вы имеете в виду, кто-то вы для него как семья, либо он для вас как семья. Поэтому вот здесь больше какая-то определенная роль... Такая мужская в жизни женщина. Возможно, для какой-то работы, возможно, для каких-то переделок, доделок, возможно, сем... это связано с семьей. То есть, здесь какой-то такой момент. Какая-то определенная ваша роль в ее жизни присутствует, либо присутствовала определенная роль. Вот здесь немножко я бы сказала, что определенную роль свою сыграли. Либо играете до сих пор, либо вы ее семья, либо вы там, не знаю, как-то в семью ее как-то втягивались, либо вы работали с ее семьей. То есть здесь может такое присутствовать. Чувство я не могу сказать, что здесь присутствует, но не могу здесь что отсутствует. То есть здесь чувство собственности есть. То есть возможно человек, женщина <сминут> думает, что вы ее собственность, либо вы ее кто-то там, кто вы на самом деле, кому вы являетесь. Здесь в принципе и так как тут еще семейная карта, возможно вы ее не знаю сын, либо тому подобное либо вы ее взять, либо еще кто-то. Но здесь я не могу сказать, что чувство есть. Симпатия здесь возможно, здесь возможно очень хорошая симпатия. Но вы кто-то кто в ее жизни здесь присутствует, здесь что-то мое присутствует. Но именно с оттенком я не могу сказать, потому что здесь пустая карта. Простите, поэтому пожалуйста, вот здесь больше, конечно, свекрови, свекры могут либо бывшие вот такие какие-то семейные неурядицы также присутствовать, либо это бывшая, все это присутствует, либо сейчас происходит какая-то семья, и здесь какие-то дела мутки и замутки. Здесь больше, здесь больше отношений с детьё, свекрови и тому подобное. Но... Если женщина, если это немножко не та позиция, здесь по Пентаклям, по Пентаклям по десятке чаш. Вы что-то прису... вы, этой... вы в жизни этого человека присутствуете, либо присутствовали, и определенную роль отыгрывали. Вы чьей-то ее, возможно, эм, не знаю, может быть, ее какой-то взрослой дочери, может, какой-то такой момент. Вы чьей-то ее, но кто? Я не могу сказать. Вы меня, пожалуйста, простите, это как вот на тещу, загад... на тещу загадала, и все и думаешь, кто это подобно. Здесь больше какой-то такой момент. Возможно, если здесь какие-то рабочие да, атмосферки, то, возможно, просто чувство какую-то симпатии здесь может присутствовать. Здесь заинтересованность, симпатия вас присутствует. В любой, в любой позиции симпатия, вы нравитесь этому человеку однозначно. Ну вы кто-то для этого человека, а вот кто именно, здесь пустая карта, вот, вот, простите, пожалуйста, вы кто-то, кто-то, вы кто-то непонятно, но здесь все-таки вот, короче, как-то так, а вот дальше вот как-то вот, пустая карта, и вот четверка королева жезлов. кто-то для нее, вот дальше... Сами додумайте, да, кто взять здесь. Но здесь больше какие-то такие отношения, все-таки тройка, и вроде как не любовная, но и недалеко не от любви. Какая-то такая связь присутствует между вот этими людьми, или между вами, и вот кого вы загадывали. Возможно, какие-то узы, либо кровные, либо некровные, но какие-то семья здесь что то присутствует. Но здесь симпатия в любом случае здесь присутствует, то есть у женщины по отношению к вам. Поэтому, возможно, просто как вы были, да, и все. Тоже возможно все-таки, но это больше как все-таки негативный такой аспект. Но я его не исключаю, поэтому как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красного мужчину? Кто вы для красного мужчины? Чувство к вам у красного молодого человека. Человек, чу чуть-чуть кто вы для мужчины смертушка? Немножко здесь... здесь законченность. Здесь законченность однозначно. Вы тот отрезок времени, который прожили с ним, либо который были с этим человеком. Здесь что-то бывшее, здесь очень потрепанные нервы. Вы отрезок времени. Возможно, вы что-то прошлое, а возможно, вы что-то уже старое, а возможно, вы уже кто-то из семьи тут присутствует. То есть вы в чью-то семью, возможно, в его были схожи, либо с этим человеком имели какие-то связи. То есть здесь прошлое, здесь вы являетесь неким прошлым, вы являетесь неким отрезком времени, который сильно потрепал этого молодого человека, в кого вы загадали – это кошмар. А почему? Потому что чувство «пятерка жезлов», пят... возможно, вас человек обижен, либо на вас человек не хочет с вами разговаривать, либо иметь дело, либо что-то еще. Здесь очень негативные какие-то отрицательные такие черты, да, больше здесь ее опять пятерка чаш. Здесь негативные эмоции по отношению к вам. Либо вы очень сильно обидели и задели человека. Это два. Это очень сильно. Но вы кто-то, кто-то вот что-то из прошлого, либо были прошлым его, либо строили с ним отношения там какие-то связи возможно вы загадывали именно мужчину с кем вы там строили возможно какие-то э, бизнес какие-то идеи то есть но здесь человек на вас обижен зол, не хочу не, не могу не мое до свидания Здесь нет чувств. здесь, возможно, обижаловка очень сильная на вас и не хоте мириться с этим, не хоте отпускать, причем, возможно, и это. И здесь вот вы человеку сделали достаточно больно, либо человек тоже пострадал от вас по итогу. Поэтому, девчонки, прям вот сказать больше нечего. Здесь вот здесь какая-то конец, здесь какая-то застывшая и здесь очень негативная позиция вообще в отношениях. Поэтому Сказать правду, мне вот даже добавить. То есть давайте дальше. Прям быстро. Здравствуйте, кто вы, кто загадал красный вариант? Кто вы для этой женщины? Кто вы для этой женщины? Король Пентакли. Кто вы для этой женщины ее чувства к вам. О, звезда, звезда. Кто вы для нее? Хитрец ее жизни, мутка-замутка. Спокойно женщина за вас, хотя немножечко переживает. Да, здесь есть чувство, здесь есть такое привлечение. Вы симпатичны человеку даже какому возрасте не были. Здесь есть симпатия, здесь есть, кстати, вы даже в каких вы отношениях тут не были, это однозначно. То есть вы, не, не даже если вы бывший далёкий, здесь есть симпатия. Поэтому да, здесь есть некие чувства по отношению к вам присутствуют. Здесь есть некое спокойствие и некий головняк по отношению к вам. Очень даже есть, возможно, просто некая такая очень сильно сумбурная у вас личность, что она только чувствами порой думает. Ну, порою по мечей. Кто вы для нее? Вы хитрец свою жизнь. Вы хитрец. Возможно, тот, кто чем-то ее обогащает, либо какой-то информацией, либо какими-то вещами. Да, вы ее чем-то либо как-то замхомутали, либо куда-то внесли, либо что-то на каком-то моменте с ней, возможно, расстались. Возможно, вы на каком-то с ней моменте завязали некие отношения, и отношения могут длиться до сих пор. То есть вы тот хитрец ее жизни, куда что то что-то вы сподвигнули и куда-то что-то сделали. То есть здесь, возможно, и новые знакомые, здесь, возможно, и мужья, которые до сих пор, но ну, вы ее куда -то? Захомутал ты ее, короче, говоря. Но здесь также могут и проигрываться, которые люди как немножко обдурили, немножечко как все-таки на свою сторону зла, ну как джедай. Вот только вместе и могут здесь, правда, здесь могут быть брачные отношения, здесь все-таки такие десятка жезлов и мир. То есть, возможно, на чем-то люди остановились, либо просто как некий хитрец, который что-то там проворачивал в жизни, но вас разочаровал, и на этом остановка, либо тот хитрец, который вас разочаровал, но который при этом... Все-таки вас как-то заманил, все равно король Пентакли, все равно он что-то для вас такое сделал, что, в принципе, ну здесь не переоценка ценности и личности, возможно, король Пентакли больше говорит все-таки о тех людях, кто снабжает какими-то вещами, об отце. Возможно, это как бы он, кто вы для него отец, там все дела он тоже может проигрываться. Кстати, но те люди, которые этот... Да, вы тот мужчина, который снабжал ее чем-то. Возможно, информацией. Возможно, по работе. Возможно, какими-то денежками. Возможно, вы ее. Правда, папа, там, папа, дочь там, подобное. Хочу помочь. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот... Как, возможно, какие-то такие связи. То есть здесь, здесь могут присутствовать, возможно, человек из-за границы. Возможно, человек просто издалека. Но здесь есть, присутствуют какие-никакие отношения. Но больше на тех отношениях здесь строится больше на мужском мужских поступках по отношению к вам и кто он именно родственник, не родственник, и кто он вам является. Имеется в виду, есть какие-то кровные узы, либо отцовские, либо дочери, все дела. То есть здесь вот какой-то такой момент. Он чувствует присутствует в любом случае, в любом-любом-любом. Любом, любом. То есть, да, в любом. Здесь даже вот сказать особо нечего. Поэтому спасибо вам за все, Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.